Всемирный потоп и грязные делишки Ноя. Серия «Нравственный анализ Библии», выпуск 2. Изгнал Бог Адама и Еву из райского сада в Эдеме за то, что они стали различать, что такое добро и что такое зло. Затем Адам и Ева стали размножаться и наплодили все человечество на земле. А все человечество стало делать грехи, и злом наполнилась вся земля. Вот только Ной со своей семьей не делали зла. Увидел Бог, что на земле столько зла – и понял, что ошибся в том, что сделал людей. Решил их всех убить. И послал на землю бесконечный дождь, великий потоп. Но Ной со своей семьей не делали зла. И Бог решил оставить его в живых. И сказал ему строить большой прямоугольный корабль, длиной в 300 локтей, шириной в 50 локтей и высотой в 30 локтей. То есть 150 метров в длину, 25 метров в ширину и 15 метров в высоту. Было в это время Ною 600 лет а другим людям Бог ограничил жизнь 120 годами. В этот корабль, помимо своей семьи, Ной должен поместить животных и птиц каждого вида. По семь пар пригодных жертвоприношения, то есть чистых, и по одной паре непригодных, то есть нечистых. А в корабле должно быть для каждого вида свой отсек. Чтобы столько поместилось в корабле, наверное, он брал их детенышами. Закончил Ной строительство ковчега, промазал его смолой изнутри и снаружи, и поместил животных и свою жену, трех сыновей с их женами, и начался потоп. Вода затопила всю землю, даже верхушки гор скрылись, и все, что ходило и летало над землей, умерло. И потоп продолжался полгода. Затем вода спала и куда-то исчезла, а ковчег осел на горе Арарат. Ной вышел из ковчега, отобрал животных каждого вида, годных для приношения, и сжег их в жертву богу. Бог принял эти жертвы и пообещал больше не проклинать землю за человека, потому что человек творит зло от юности своей. Также Бог разрешил людям употреблять в пищу не только плоды растений, но и всех животных, птиц и рыб, только нельзя есть животных живыми и с невыпущенной кровью. И создал Бог радугу, которая появляется после дождя, чтобы люди помнили о великом потопе и знали, что теперь такого потопа не будет, и Он их не убьет. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Было у него три сына – Сим, Хам и Иофет. Хам зашел в шатер и увидел своего отца голым, вышел и рассказал двум своим братьям – Иофету и Симу. Отец проспался после пьянки и узнал от сыновей, что Хам увидел его голым. Тогда Ной проклял своего сына Хама и отдал его в рабство Симу и Иофету, и обрек на вечное рабство детей Хама – детям Сима и Иофета. Через 350 лет после потопа, в возрасте 950 лет, Ной умер. Так, после Великого потопа, Ной сделал три великих поступка, подтверждающих его праведность. Первый поступок – сжег животных из каждого вида. Второй поступок – напился до беспамятства. И третий поступок – сдал сына и его потомков в вечное рабство.